Друзья, здравствуйте! С вами Пугачева Наталья. И я продолжаю записыв, записывать для вас серию видео, где я вас учу легко и просто читать характер и привычки человека по его астрологической карте. Итак, мы с вами поговорили про друзей в карте. Ну, они же... И вторая сторона медали – это грабители богатства. Мы с вами поговорили про вызов власти которые дают действие человеку. Для женщины он обозначает детей, самовыражение. Для мужчины, кстати говоря, все еще обозначает. Хотите хорошего зятя? Смотрите, чтобы все было прекрасное самовыражение. Самовыражение в карте. А сегодня мы с вами поговорим про богатство. Ох, любимая звезда не только китайцев, но и нас. Почему? Потому что это деньги. Но всегда ли... Знаки богатства обозначают деньги. У нас есть, так сказать, прямое богатство, стабильное богатство и боковое богатство. Прямое стабильное богатство э, очень часто обозначает наши умения. Если вы видите у мужчины очень много богатства в карте, прямого, это значит, он много чего умеет. Можете даже проверить, попробовать дать ему молоток в руки, <смех> пусть что-нибудь прибивает, пусть что-нибудь делает. Ну, на самом деле умения могут быть в разных областях. Не обязательно он должен прибивать гвоздь или копать, он может быть, я да, не знаю, там, математиком, программистом, еще там что-нибудь такое уметь <смех> особенное. Вот, то, есть, то есть у человека много всевозможных специальностей для того, чтобы зарабатывать деньги но как правило это люди которые работают не столько головой сколько руками то есть если много денег это люди которые будут зарабатывать их руками и каким-то ну, чем-то материальным это когда много прямого богатства когда много бокового богатства то это еще и умение вести бизнес, умение чувствовать потоки, потому что боковое богатство, если прямое богатство – это пошел заработал, это зарплата, то боковое богатство – это то, что может с нам очень много, сразу так, ну, скажем, откуда-то свалиться, откуда-то прийти к нам. Да, конечно, это может быть наш любимый муж, который нам приносит зарплату, и мы на нее сами не работаем, это могут быть наши родители. Но очень часто, скорее всего, это божество все-таки человека подталкивает не к тому, чтобы он лежал на диване, а к тому, чтобы он что-то делал и получал большие деньги. То есть непрямые деньги – это большие деньги. Это люди, которые умеют заниматься бизнесом, которые чувствуют, чувствуют вокруг себя ту обстановку, где, как можно заработать. Так, непрямые деньги или склонность к богатству, люди, у которых сильное божество, это люди, которые действуют, которые идут какой-то своей цели, они не всегда вам озвучат эту цель. Ну и, опять же, многие спрашивают, а много ли будет денег или мало? Смотрите на фазы Ц, на каких фазах цель стоят у вас божества вообще, конечно, божество в карте не только у мужчины хорошо, а в карте у женщины еще лучше. ну давай сначала про карту мужчин. в карте мужчины деньги и женщины обозначаются одним божеством. то есть если есть богатство, значит есть и женщина. один знак богатства, одна женщина. много знаков богатства, ну, вот. тут, конечно, еще и воспитание зависит, никто это не отменял, но и состоятельных мужчин с большими деньгами любит много женщин как, это, как правило да. А, если мы видим в карте у женщины богатство это тоже очень хороший признак. почему потому что богатство дает порождение власти мужу то есть муж приходя в такую карту будет себя очень прекрасно чувствовать у него спина защищена и не только это кто проходил мой фундаментальный курс, знает, что, что богатство – это некое тело мужчины в карте женщины. И женщина, которая обладает телом мужчины, она обладает не просто мужчиной, она обладает его, его наслаждением, его душой, его привязанностью к ней. Если вы хотите узнать побольше про богатство, про прямое и непрямое, вы можете проголосовать и на открытом вебинаре я побольше расскажу именно про то божество, про который, за которое проголосуют больше всего людей. Друзья, наверное, под этим видео или где-то есть кнопка, где вы обязательно можете заказать, будет, будет здесь всплывающее окно, где вы можете заказать. Курс фундаментальный. В этой части фундаментального курса Бадзи я буду рассказывать, и мы будем учиться читать астрологическую карту, как настоящие профессиональные астрологи. Мы будем учиться ее читать только по божествам и по структурам карты. Переходите, сейчас вы можете заказать по минимальной цене этот